Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире «Правовец Сибирь» и рубрика «Интересная». Сегодня речь пойдет в нашем видеообзоре о Векселе. Вексель равно кредитный договор. Приказ Банка России от 14.02.2008 года с номером ОД-101. Давайте проверим. Соответствуют ли эти данные. Заходим в профессиональный консультант Плюс. Кому нужна поддержка по консультант Плюсу, обращайтесь по почте, указанное внизу в видео. И вот мы забили приказ Банка России. Переходим на него. И он действующий. То есть, редакция 22.09.2017 года. Так, ну давайте его прочтем. Что за это приказ такой? Приказ Банка России о предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами. В целях осуществления Банком России операции предоставления кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, далее кредита Банка России... В соответствии с положением. Ссылочки на этом документе кликабельные. Можете переходить. Вас перебросят уже на интернет-страницу. Конкретно сайт Законы кодекса и нормативно-правовые акты Российской Федерации. И вот это положение о порядке предоставления Банкам России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами. И вот поподробнее. Давайте, кому надо, полностью скачает это положение. Здесь для удобства нашего я его маленько сократил. И давайте посмотрим. Пункт один Кредиты Банка России предоставляются кредитным организациям, резидентам Российской Федерации, далее банки, отвечающим требованиям настоящего положения на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности. Пункт 1.4 кредиты Банка России предоставляются на банковские счета, корреспондентские счета, корреспондентские субсчета банков, открытые в Банке России или расчетных небанковских кредитных организаций, заключивших с Банком России договор о взаимодействии при осуществлении операции в соответствии с настоящим положением, далее уполномоченные РНКО, банковские счета банков, на которые предоставляются кредиты Банка России, именуются в целях настоящего положения основными счетами. Банк России вправе устанавливать ограничения на перечень банковских счетов, на которые предоставляются кредиты Банка России в соответствии с настоящим положением. Информация о таких ограничениях и уполномоченных РНКО публикуются в вестнике Банка России. Пункт 1.5. Общие условия приведения кредитных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим положением, определяются генеральными кредитными договорами на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами. Далее Генеральные кредитные договора, договоры, заключаемыми между Банком России и банками на условиях, приведенных в приложении 1, к настоящему положению. Условия каждой кредитной операции, кроме предоставления внутреннего кредита, включая ее обеспечительную залоговую составляющую, осуществляемые в соответствии с настоящим положением, фиксируется в извещении о предоставлении кредита Банка России, приложение 2 к настоящему положению, далее извещение, направляем Банком России и Банком-Заемщикам. Пункт 1.6. Возврат банками-Заемщиками кредитов Банка России производится в сроке. Указанное в извещениях. Проценты по кредитам Банка России уплачиваются в порядке, предусмотрен генеральным кредитным договором. Глава 2. Критерии для банков потенциальных заемщиков и банков заемщиков по кредитам Банка России. Банк России, имеющий в соответствии с настоящим положением и Генеральным кредитным договором, право на получение кредитов Банка России. Далее банк-потенциальный заемщик и банк-заемщик должны соответствовать следующим критериям. Так, глава 3. Обеспечение по кредитам Банка России. Пункт 3.1. Активами, предоставляемыми банками в обеспечении кредитов Банка России, являются векселя или право требования по кредитным договорам и/или облигации, соответствующие критериям, установленным настоящим положением. Кредиты Банка России, кроме внутридневных кредитов и кредитов овернайт также могут быть обеспечены поручительствами банков. Вексельная сумма, сумма основного долга по кредиту, указанная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли, исходя из курса соответствующей иностранной валюты к рублю, обусловленного векселе в кредитном договоре. Для осуществления выплаты вексельной суммы, суммы основного долга по, по кредиту, а если указанный курс в векселе, кредитном договоре не обусловлен. Исходя из установленного банком России официального курса соответствующей иностранной валюте к рублю на день расчета стоимости соответствующего векселя право требования по кредитному договору в период, когда вексель право требования по кредитному договору не находится в залоге по кредиту банка России, а также при проверке обеспеченности кредита банка России залог, по которому отбираются векселя право требования по кредитному договору находящимся в залоге по иному кредиту Банка России. Так, далее переходим опять к приказу. Вот это вот, на это положение вы можете, стукнув по ссылочке, вас перенесет на этот сайт, где оно полностью опубликовано, и где вы его можете скачать. Так. И нас еще здесь в этом приказе интересует также, вот пункт 3.2. Принимать в обеспечение кредитов Банка России векселя. Про векселя я вам только что рассказал, что это такое векселя. из, из положения соответствующие требованиям в установленном положении, выписанных в рублях, долларах США, евро или, или английских фунтах, стерлингов а также право требования по кредитным договорам. Соответствующие требованиям. Установленным положением сумма основного долга, по которой выражена в указанных валютах. Пункт 3. 3. Принимать в обеспечение кредитов Банка России векселя право требования по кредитным договорам с учетом того, что субъект, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование, выступающие векселедателем или лицом солидарно с ним отвечающим за платеж по векселю, либо заемщиком или лицом солидарно с ним отвечающим. За за возврат суммы основного долга по кредиту. И еще один пункт, пункт 3.5. Принимать в обеспечение кредитов Банка России векселя. Право требования по кредитным договорам, проверенное Банком России в отношении лица, являющимся субъектом малого предпринимательства или ООО, при условии, что вексельная сумма по указанным векселям, Сумма основного долга по указанным кредитам составляет не менее 2 миллионов рублей. На день направления Банком России кредитной организации сообщения о согласии включить указанные векселя, право требования по кредитным договорам, состав активов, принимая в обеспечение кредитов Банка России. Это что касается предпринимателей, этот пункт. Ну вот, дорогие друзья, смотрите, читайте повнимательнее, кому это интересно. Я вот здесь еще хотел бы вот остановиться на этих пунктах в положении. Вам зачитать. Пункт 3.5 положения данного положения. Гласит на право требования по кредитному договору, предоставляемое банком-заемщиком, в обеспечении по кредиту Банка России кредитный договор, который, которым удостоверяется указанное право, а также кредит, предоставленный в соответствии с указанным договором, должны соответствовать следующим критериям. Кредитный договор заключен соблюдением законодательства Российской Федерации и правом применимым к указанному договору является российское право, если иное не установлено Банком России. Обязательство перед банком-заемщиком по указанному кредитному договору возникает у организации резидента Российской Федерации. То есть Банк России, как мы видим здесь, имеет главенствующую роль. Так, следующий пункт. Сумма основного долга по кредиту выражена в рублях или в одной из иностранных валют, перечень которых установлен Банком России. Кредитный договор предусматривает погашение суммы последней части суммы основного долга по кредиту в срок не ранее, чем через 60 календарных дней после наступления срока предполагаемого срока погашения суммы последней части суммы основного долга по кредиту Банка России. Кредитный договор не содержит ограничений на переход прав требований кредитура к другому лицу. Это вот такие условия. И право требования по кредитному договору не обремено обязательствами банка-заемщика перед третьими лицами в отношении указанного права требования. Отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования. Вот такие вот положения, приказы. Все это, дорогие друзья, у нас находится... В свободном доступе все доступно, все нам говорят правду, а мы только верим рекламе. А верить рекламе нельзя, как вы уже могли убедиться. А надо все изучать, все эти документы, если мы хотим себя защитить. Вступайте в сообщество ⁇ Правовед Сибирь ⁇ Знакомьтесь для начала с нашим сайтом. Очень сайт информативный, много правовых документов, много видео, много доказательств того, что кредит не является кредитом как таковым, что его нет в природе. А это просто вексель, который вы даете банку, и банк наживается еще на вас с помощью вашего векселя. На этом я хотел бы сегодня закончить. Видеообзор подготовил Барек Байкалов. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.